Добрый вечер, друзья. Я решил продолжить серию обучающих коротких обучающих видео по различным темам. Ну, я выбрал тему, которая, я надеюсь, вспомню. Вспомню наиболее точно. Это наш с вами русский язык. У меня есть школа Макдап Рустеле Еж. Школа русского языка Еж для всех желающих. И э, здесь я попробую э, начать, опять же, с алфавита. Э, да, это э, э, э, приветствие. Приветствие на английском, надо бы э, здесь э, поприветствовать на английском. Могу на корейском сказать. Аньо хашмяка, чо импепкэсэмнэда, осоо шипшио, или сказать ассаламу алейкум», или э, «Иссямисес» э, по-татарски. Ну, конечно, э, да, не на всех языках. Гутен так, это «Добрый день», да, у нас по-немецки будет. А вот «Добрый вечер», а «Гутен Гутен Абонт, что ли, так, что ли. Ну, в общем, uh, uh, по-английски будет uh, hello, hello, my friends. Uh, да. Итак, мы начинаем. Алфавит. А. Б. В. Г. Д. Е. Е тут у нас пропущена буква же, З, И, краткая К, Л, М. Хм, вот забыл опять Л или Л, К, Л, Л, М, Н, О. Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ча, Нет, что я не то говорю. С, Ч, Ш, твердый знак «ы». Мягкий знак «э», «ю», «я». Где-то у, где у меня были эти все названия. Здесь у нас глаголица и кириллица. Это как в, в древнее, э, древнерусская азбука. Азбуки веди, глаголи добро есть, живите, зело, земля. И же, и же, керф, как люди, мыслите, наш он, покой, реки, слово твердо, ук, ферт, хер, от, ци, червь, ша, шта, ер, еры, ер, ять, юс малый, юс большой, кси, пси, фита, ижица Это у нас. Это у нас кириллица, да, а здесь у нас э, глаголица. Это лингвисты так и не поняли, что было раньше, но... Ну, может быть и глаголица была раньше, но я читал, что лингвисты до сих пор э, в этом вопросе не... Хотя э, логически можно предположить, что э, из греческого, да, как мы знаем... Кирилл и Мефодий, святые, придумали, создали такую азбуку для перевода Библии. Поэтому... И, кстати говоря, еще не один был алфавит. Еще было и руническое письмо, но это в древности было такое. Так, да где, же у нас с вами, где же у нас с вами произношение? Сейчас мы попробуем найти, чтобы еще раз вспомнить. Потому что я эту школу начинал давно. И теперь я уже сам а, забыл. Так, да, но здесь мы учимся и писать тоже. Учимся тоже писать. А, так... Вот, может, здесь он у нас. Здесь у нас уже более сложные тут у нас слова. А вот а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и и краткая, к, л, м. Н О П Р С Т У Ф Х С, Ч Ш Щ Твердый знак И, Мягкий знак Э, Ю Я И еще раз попробуем еще раз А Б В. Г. Д. Е. Ё. Ж. З. И. Краткое. К. Л. М. Н. О. П. Р. С. Т. У. Ф. Х. С. Че, Ша, Щ, твердый знак, и мягкий знак Э, Ю, Я. Вот. Это все а, полезно а, и начинающим а, совсем, кто не знает русский язык. И мне в том числе, потому что я иногда вспоминаю русский алфавит, а со мной такое бывает. И там а, не досчитываюсь а, нескольких букв. А, может быть, там пропадает Йо, и. И краткая пропадает. Также твердый и мягкий знак бывает куда-то девается. Вот недавно я нашел такую тетрадку, где я вспоминал русский алфавит в один из э, нелегких периодов жизни. И, э, в общем-то, не смог его полностью весь вспомнить. Такое тоже бывает. Поэтому ничего удивительного. Э, таким образом, у нас 33 с вами. Да, 33 буквы. Здесь на разных языках, тоже на, на таджикском, и на почему в основном на таких языках, а, на, на, на восточных, да, потому что а, в свое время я учил татарский язык, но он, в общем-то, как тюркский язык идет. Основа, да, хотя и а, там кириль, на кириллице а, сейчас. У нас в России кириллица, поэтому э, читать легко и учить легко довольно-таки э, его. И тюркских языков у них э, даже у корейского. Там принцип есть такой, что э, добавляется в конец слова, добавляется все э, и суффиксы там в том числе. И можно понять э, можно понять, что. В общем-то много чего там добавляется в конец слова, и это значит и принадлежность, например, существительного, и а, вс все остальное число, множественное число. В общем, все, все это добавляется а, в, кон а, в конце слова, да. Вот, как здесь, например, лар суффикс, суффикс это множественного числа. Вот, поэтому мне проще, если объяснять, допустим, для людей, которые говорят на тюркских языках, некоторые слова я могу вспомнить. Сейчас тоже пытаюсь это вспомнить. А, потому что это мне больше всего, в общем-то, в, общем в жизни нравится. Поэтому так. Да, и следующим номером нашей программы у нас были слоги. Слоги у нас были. Ну мы можем, в принципе, мы можем заняться и а, заняться и написанием, заняться написанием. букв, заняться написанием... ...какую-нибудь такую кисточку, более-менее. Какую-то я тут выбирал, она была... Ну хорошо, попробуем такую. Попробуем писать буквы ну возьмем а б в г д возьмем такие первые буквы да а пишем и проговариваем как в любом языке мы пишем и проговариваем может это не очень быстрый способ и не очень такой для разговорного языка подходящий, но для чтения он подойдет. Да, если еще знать слова, а, перевод, да, тогда совсем хорошо будет. <coughs> а можно писать А. Итак, строчку. А лучше и страницу написать. А, строчку. А можно всю страницу написать. Буква А. Это у нас печатная буква, да, прописная, в смысле о, о, о, э, написание да, заглавная, и А такая вот маленькая буква строчная. И таким образом мы можем писать А А А, -а, а. Ну, и вот таким образом. А. А. -а. а, -а, -а. Можем так писать. А, -а, а. Или можем, допустим, писать строчку большую, букву целую. Ну, а мышки не очень удобно, наверное, нам кисточку выбрать поменьше не знаю те вообще каким-нибудь цвет может быть а Конечно, лучше всего это делать на бумаге карандашом. А, вот таким образом у нас а, буква А. И а, теперь мы теперь мы будем а, букву нет, все-таки лучше нам для обучения такую взять. Да, немножко, конечно, для буквы А это было... Это было немножко грустно, но ну, она никуда не денется, я думаю. Так, следующее у нас это Б... БМ, звук Б. Согласный звук Б. Ну, может, через микрофон не очень понятно, потому что на курсах в свое время онлайн-курсы компьютерных различных языков там было такое, что не все буквы четко слышали, слышалось произношение, поэтому тяжело было понять, например, в армянском, языке очень хороший сайт был изучение армянского языка и а, сложно было конечно по через микрофон но тогда собственно было это и а, наверное звуковые возможности не очень были в то время еще можно писать просто б и также маленькая буква. Б Б Б Б Б Б Так, Б. Буква, буква Б. Буква Б. А может быть, даже мы не будем сегодня все... Как э, э, я сказала, А, Б, В, Г, Д. А мы возьмем две. А, Б. Да, есть такой стишок. А и Б сидели на трубе. Вот мы возьмем А и Б. И можем э, сразу составить слог. Ба. ба ба ба даже можно можно и слово и слова составить бао баб например нет <coughs> можно да э, наоборот абба Аба. ба, а -ба два слога, а, два слога таких а, а, двух да, а, аб и ба. Вот, но ну, а кому-то, может быть, это уже не, не так актуально, потому что кто-то, может быть, смотрел предыдущие уроки этой школы. Я так там, надеюсь, видеть... Там все достаточно хорошо знают русский язык. Я там, надеюсь, видеть те, кто не знает его совсем. Или, или хочет, на, допустим, знает разговорный, но плохо еще читает или пишет. Хочет научиться читать и писать. Для детей также может быть, которые приезжают к нам и им тяжело бывает. У них родной язык другой, поэтому вот для них, потому что хотим мы этого или нет, а все равно они у нас живут и не по, так сказать, не по нашей вине и не по чьей вине, потому что так сложилось а, так сложилась ситуация раньше. Был Советский Союз, и все было по-другому. А теперь мы. Да, это раньше мы все были братья и сестры. 15 республик, 15 сестер или 16 даже, а теперь мы все теперь мы все э, отдельно некоторые государства, да, но тем не менее, все равно э, все люди, все люди братья и сестры, и да, и все братья и сестры, поэтому э, поэтому э, главное, главное, чтобы, да, между людьми был мир взаимопонимания, а взаимопонимание, оно в том числе, оно в том числе и э, э, в понимании языка, на котором человек говорит, а, иностранного языка или его какого-то может быть его какого-то языка, да. Но это уже касается немножко других вещей, да, Вза взаимопонимание вообще человеческого общего язык, он не только русский, может, два человека говорят на русском, но совершенно друг друга не понимают. Бывает такое. Поэтому, поэтому да, у меня а, было как-то приключение, приключение в курьерской работе, когда человек а, в, а, в такой директор магазина 24 часа, в такой, а, так скажем, уже довольно-таки в возрасте, такой, как бы назвал, джиг, не джиги, а как называется, такой горец в такой папахи, не знаю какой национальности, в общем-то немножко, немножко мою курьерскую работу воспринял как нечто такое, ну, нечто такое, да, и нанес небольшой моральный ущерб. Ну, можно даже сказать и большой, потому что я, в общем-то, после всего этого... Э, после всего этого <coughs> у меня было состояние... Состояние... <coughs> в двух словах описать можно... Э, можно было так, что... Э, в общем... Да, убирайтесь, убирайтесь все жить к себе домой и вообще. Вот так вот. Как-то так. Такой приступ такого шовинизма, даже не только русского, но и, но и вообще петербургского шовинизма. Потому что здесь, хотя у меня бабушка Царство Небесное из деревни, но все равно она здесь пережила блокаду и мы... В общем-то, все здесь родились, живем, и было здесь все тихо, хорошо, у нас и спокойно. А, пока не понаехали, не понаехали все, как бы, не только других национальностей. Вот, но это был короткий приступ, потом он прошел. А, теперь мы снова рады всех видеть у себя. А, да, снова всех готовы обучать русскому языку. И любому другому, какому, какой сами знаем, э, тоже готовы обучать. Вот. Ну, потому что это неправильно. Отдельный человек может быть нервным, там, да, и в каждой, в каждой, э, среди каждой нации есть человек, который, ну, есть люди, которые поступают, даже я, я, допустим, ну, как бы даже я, не даже я, вообще. но ну, любой человек в любое время может так поступить, у него нервы не выдержит его поступить так. И это ничего не говорит ни о нации, ни о народе, ни о чем. Это говорит только о состоянии текущем на текущий момент человека. Вот. Даже это не говорит о его каких-то там... Конкретно о его каких-то там качествах, да, плохих или хороших. Нет, совсем это все не так, на самом деле. На самом деле, может быть, может быть еще... Будет возможность, да, и может мы еще с этим человеком встретимся и пообщаемся, может быть, все будет э, и хорошо. Никто не знает, почему-то такая история произошла. Вот. А, поэтому, э, и, и я очень рад в своей школе Мактапу, она, она не зря названа МакТАП Руссотеле, потому что МакТАП это школа на таком, ну, это по-арабски ну это, в общем-то, все понимают. Мактаб, э, школа. Рус, теле, и теле, теле, это язык тоже на тюркском наречии. Поэтому э, всех, не только, э, не только восточные народы, да, но и всех остальных, может быть, и э, европейские народы, э, народы, может быть, и, неважно, со, со всего мира, кто, зай... кто зайдет, и кто, может быть, знает таких людей тоже. Не обязательно из нашей группы, но вообще, кто кто таких людей знает. А... Я-то не профессиональный преподаватель, конечно же, русского языка, но просто, может, кому-то будет полезно. Ну, так сказать, вот техническая часть, да, не, не мои какие-то уже рассказы, а вот технические, как бы, непосредственно, да, буквы, написание может кому-то будет полезно, потому что писать сейчас немножко люди немножко, ну не очень уже привыкли писать в тетрадях, может быть потом не знаю даже, но ну, я надеюсь, что это конечно не не отомрет, но по-моему это по-моему это навык такой очень хороший, вот. Также печатать, конечно, книги писать, писать их в компьютере, сейчас у нас печатают, да, книги или какие-нибудь вещи в компьютере. Какие-то проще, да, в компьютере сделать, но какие-то вещи не всегда, может быть, получается. Ну, бумага, она, как бы, да, и есть бумага, это и писать на ней кто хочет да научиться просто надо надо да взять тетрадку и писать а показываю я здесь здесь естественно показываю показываю я мышкой вот и кого-нибудь может быть кто кто-нибудь знает тоже таких э, людей может может быть детей да и детей я могу научить писать, может быть, кому-то нужна помощь, и не, не за деньги, просто просто потому что мне это мне это по душе, это занятие, потому что я сам люблю писать, у меня очень много тетрадей, исписанных разными разными алфавитами, не, не только русский, ну в смысле не, не только по русски я пытался да писать и по корейски и алфавиты и грузинский, и армянский, но их я уже немножко забыл. Вот. Арабский в том числе. Поэтому а, кому-нибудь, может быть, это будет поле полезно и интересно. Всем спасибо за внимание. Это был урок у нас в, Макта э, в школе русского языка МОКТАПру Стележ. А, до новых встреч. Всем удачи!